блюдй социальную дистанцию так как по-другому вообще-то твой член упирается мне взад так что мне отойти ни в коем случае Потому ну, что я тут охраняю. Что ты охраняешь, что я пистолета даже не маю. Съебался. Что это за тварь? Таскаю с собой на удачу. Береги голову, вдруг там мозги. Все, любимые, заселились в отель, отдыхаем на яхте. Никаких девочек здесь нет, мы с пацанами чисто. Ну так, по пиву пьем. Ой, Олег зовет. Прости, пожалуйста, надо бежать. Каждый день навожу порядок, стараюсь держать все в чистоте, но мусор в квартире находится постоянно и я не могу от него избавиться How to do... What is this? Wow! Wow! Wow! Как компания у вас называется? Не, компания у нас, мы наевчики. Семь вещей, которыми мужчина расстроит женщину. Номер один – ложь. Номер два – быть честным. Номер три – не разговаривать. Номер четыре – разговаривать очень много. Номер пять – не показывать эмоций. Номер шесть – быть слишком эмоциональным. И номер семь – дышать. Как сделать так, чтобы когда готовишь одежда не пропахла едой? Просто готовьте их в разных кастрюлях, и одежда едой не пропахнет. Хотим, на а вы знали, что рюмка нарисованная на упаковке бытовой техники означает, что покупку надо обмыть? one and three <laughs> <four>. <laughs> oh. Валерий Арбертович. Восковая часть? Я гей Что ты сейчас сказал? Госслужба? Я гемосексуал Звание? Красавчик То есть ты служил? Я гей Это... Абсолютно Точно? Да А каких ты мужчин любишь? скажите, пожалуйста, а вы психически здоровы? Да. Нина, а вы психически здоровы? Да. Сергей, а вы психически здоровы? Нет. самое интересное в работе зарплата и, и все и отпуск и все возгел я это короче Че? за денежкой пришел график выдачи зарплат я уже распечатал и повесил но ну, там просто ваш хуй отсканирован у тебя столько дисков что ты слушаешь ты больше никто, я тебя тоже очень люблю, бог. Скинь тогда 10 тысяч. А во сколько лет ты узнал, что? Когда вы чувствуете, что за вами как будто кто-то следит, то скорее всего так и есть. Это один из древних животных инстинктов, который способствует выживанию человека. У вашего мозга есть детектор слежения, который заставляет вас ощущать тревогу, когда кто-то долго смотрит на вас. Поэтому, если вы испытываете такое чувство, то это не паранойя, а ваше сознание намекающее вам, что за вами наблюдают. Слушай, а ты сыр любишь? Нет. Странно, такая крыса, а сыр не любишь? Ссссс. Окей, я просто хочу. Да, алё. ты убать сигарету, спиздишь Бля, ты я, опять. Потому что в прошлый раз не пизды дай. А, ну, ладно, ладно, давай. Ален, ты еще новую тачку хочешь взять? Ну, не новую, комрю хочу, 40 о, о, о, о, о, о. Вот такую. Пойдем спросим у него, Систец. продает? Нет. куда такой наряд. На танце? Покажи дедушке пару движений. Без проблем. Хочный шталайн. Я не понял, это что? Таймс что? Господи, думал, крыса огромно бежит. А это пакет. Хорошо, чтобы без проблем. Мой тебе совет, ни за что не падай. Если упадешь, все двери будут закрыты перед твоим носом. Все те так называемые вторые половинки, друзья, родственники, даже на звонки не ответят. Ты будешь стучаться в дно. Я знаю, потому что я это дно видел. Я, будучи на самом дне этого дна, принял решение. Этот мир – несправедливое, жестокое, низкое место. Я спрошу с этого мира. Жить как человек и твое право, и мое право. Привет, дорогой друг, ты досмотрел этот ролик до конца, если тебе он понравился, то подписывайся на канал, ведь впереди нас ждет куча крутых подборок, и мне очень важно твое мнение, напиши в комментариях его, и я обязательно тебе отвечу. До своих встреч.